Борьба с коронавирусом стала одной из главных тем первого дня саммита «Большой двадцатки» в Италии. Правда, и президент Путин, и китайский представитель Си участвуют в нем в онлайн-формате, что, впрочем, заставило собравшихся прислушаться к ним тем более внимательно. Из Рима передает наш САПКОР Асия Мирьянова. Особенной двадцатке — особенная фотография. Два года, пока лидеры не виделись, на первой линии были врачи. И значит, им места в первом ряду — Медсестры, санитары, реаниматологи из Бергамо. Города, который задохнулся первым. Врачи, они и на двадцатке врачи не снимают маски. Но даже за непроницаемыми FFP3 видно, что сегодня позволили себе улыбнуться и даже сделать селфи. Вот они на заднем плане с президентом Байденом. Маски, это, кстати, символ этого саммита. Новая реальность, новый дресс-код. Кто-то с ней сросся. Вот Марио Драги просит президента Аргентины снять маску, хотя бы для фотографии. Кому-то все равно, сколько раз Байдена критиковали за забывчивость. А он и сегодня почти всегда с открытым лицом. Ангела Меркель. В обычной, хирургической, выходя из автомобиля, привычным движением ее снимает. Также на автомате прячут в брюки. Пандемия и вакцины. Открывая саммит итальянский пример, лаконичный строк. Первую сессию посвящаем тому, что жизненно важно в мире, который изменился до неузнаваемости за каких-то два года. В странах с высоким уровнем жизни более 70% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, но в самых бедных странах всего 3% вакцинированных людей. Эти различия неприемлемы и подрывают восстановление мировой экономики. Мы должны укрепить цепочки поставок, одновременно расширяя мощности по производству вакцин на местном и региональном уровнях. В качестве председателя G20 Италия работала над продвижением более равноправного подхода. Как раз о производстве, равному доступу к вакцинам, и и равному к ним отношению. Больше года говорит о России. С тех пор, как зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID, год прошел, 5 миллионов жизней потеряно, но по-прежнему есть вакцины и вакцины. Доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, кон конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств в том числе и государств 20 к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. Остро строит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов. Предлагаем поручить Министерством здравоохранения государств 20 проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов владимира путина италия хорошо слышит но видит только по монитору на двадцатку он не прилетел как раз из-за нехорошей ситуации с вирусом дома в зале и глава воз на полях двадцатки он встретился с сергеем лавровым который давно все называет своими именами отношение к российской вакцине и к нашим сертификатам предвзятые вирус продолжает мутировать нам следует выработать механизмы системного оперативного обновления вакцины Напомню, что Россия в первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 "Спутник В". На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше 4 миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность. Помимо двухкомпонентной вакцины "Спутник ВИ в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат "Спутник Лайт". Мы с коллегами работаем на этот счет из европейских стран и мы предлагаем его нашим партнерам. Масштабные задачи по борьбе с коронавирусом требуют улучшения качества и доступности медицинской помощи во всех странах и, соответственно, наращивания международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Перед хозяйкой саммита стояла невыполнимая задача — заполнить провалы и пробелы. С общей фотографии было легче всего. На места отсутствующих лидеров поставили министров и замминистров. Но как быть с главным официальными мероприятиями? Без России и Китая Синь Цзиньпинь тоже участвует дистанционно. Обсуждать глобальную политику невозможно. Тем, кто прилетел, Италия показала. Колизей без туристов, Секстину. Лидерам выделили Мазератти — Ужин будет в лучшем духе Made in Italy с продуктами из президентского поместья. Джо Байден шутил с папой римским, катался по городу в кортеже из 50 машин. Римские каникулы. Три дня. Пока дома, война в Конгрессе за бюджет, который традиционно дефицитный. В отличие от России. В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса, а также системы здравоохранения, дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда. А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. В целом по странам 20 ситуация несколько иная. Хотел бы отметить, 40% дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» 20 за 2020-2021 годы придется на Соединенные Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем. От положения в этой экономике зависит вся мировая. Рекорд США поставили в самом тяжелом в 2020 году. Пандемия. 11,2%. В 2017 2019 он был в три раза меньше. 11,2% это больше трех триллионов долларов. В 2021 дефицит снизился 8,7%. Эти качели вверх-вниз. И есть то, о чем говорил российский президент. Плохо американской экономике. Плохо всей мировой. Важно не допустить раскручивания стакфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики. Повышать качество управления структурой спроса в экономике. Настраивать экономические приоритеты, в первую очередь, на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан. Лидеры давно не виделись. Живое общение не заменит монитор. Борис Джонсон с премьером Канады так заболтали, что опоздали на общую фотографию. Марио Драги был вынужден дважды крикнуть «Борис!». Премьер Великобритании утром попросил отвезти его в Колизей, который он называет символом того, как разрушительно могут быть последствия действий человека. Где как не там анонсировать главную тему второго дня саммита – климат. Давайте посмотрим, куда мы движемся. Давление огромно, но людям нужно осознать масштабы риска. Мы хотим увидеть значительный прогресс во многих странах касательно климатического вопроса и не можем позволить себе ошибиться. Климат продолжит обсуждать в глазу в понедельник, как только закончатся римские каникулы. В напряженном графике двухсторонних встреч лидеры находят себе время для прогулок. В своем Твиттере президент Бразилии Болсунаро выложил клип на гимн Италии, где он гуляет по городу, бросает монетку. Фонтан Треви, чтобы вернуться и по Панини с поросенком у пантеона. Утром в воскресенье у лидеров запланирована пешеходная прогулка по историческому центру и сразу за работу сессия, посвященная климатическим изменениям, начнется в 11:45. Ася Емельянова и Антон Чигаев Вести в субботу. Италия.